Привет, друзья! Сегодня ходил в цирк Аквамарин. Представление очень понравилось. Идет взаимодействие со зрителем. Билеты, если соберетесь брать, то рекомендую именно первые ряды. Нам, сынам, очень понравилось. Клоуны, детишек берут и выводят на сцену. Представление просто прекрасно. Если соберетесь брать билеты, заказывайте в зрительском клубе 5 пятерок. Артисты! И здесь, мы начало, хотя в мне нет начала и конца. И все мы здесь у нашего причала, и снова в унисон звучат сердца. Ну а скоро, совсем скоро, представление продолжится. И мы отправились смотреть его. Но мы с вами и прощаемся. Всем благ. Вы очень рады видеть сына и рады слышать Анба Марина. И очень-очень рады с вами познакомиться.